Дело в том, что подходит к концу время моего пребывания в этой прекрасной стране, в Солнечной Италии. Халтуру, которую я здесь сделал с отцом, уже закончили, деньги получили, поэтому пришло время искать работу в Польше. И сегодня я буду, собственно, это делать и на ваших глазах устраиваться на работу в Польше. Буду искать работу через интернет, через сайт Facebook также может сделать любой из вас там куча групп существует на которых указаны различные вакансии в основном по строительным специальностям ну хватает там и всяких вакансий в плане там сбор грибов сортировка каких-то там товаров на каких-то заводах что там еще Просто там принеси подай и дико говорится, не мешая. Но меня все это не интересует. Меня интересует работа электрогазосварщиком, потому что я сам по специальности являюсь электрогазосварщиком. Я вот на днях посмотрел, нашел за последние две недели порядка 10 вакансий. Ну, выберу из них ну, номера, по которым буду звонить. Это только три вакансии пока что посмотрим, что, что мне там скажут. Значит, вот вы можете посмотреть, что это Facebook обычная ну, группа в фейсбуке как бы это даже не группа а страница человека который предлагает вакансии и сейчас попробую набрать по номеру Значит, вакансии требуются специалисты-сварщики тип сварки миг мак задача сварка грубой стали подкатит конструкция для работы подготовленная необходимо дать качественные швы под ультразвук жилье предоставляется 30 злотых в месяц за жилье зарплата 18 злотых в час ну это зарплата офигенная считается для польши насколько я знаю максимальное количество рабочих со 12 Официальное оттуда устройство, работа долгосрочная, возможно оформить воевудское приглашение, карту по быту. У меня уже есть карта поляка. И виза по ней открыта до января, э, до февраля, до середины почти февраля следующего года. так набираю номер. <связь> Я включу на громкую связь. вам нормально слышно. Алло. Алло, здравствуйте. Я по поводу трудоустройства звоню. На Фейсбуке я тут увидел объявление. Сварщиков набирают. Актуальна еще вакансия? 19 человек, да. человек, Я понял. 18 злотых в час написано, Да. Понятно, жилье предоставляется, все, все как написано, да, здесь? 30 золотых в месяц. Ну ясно, это копейки в принципе. Ну символически типа потом что-то на оголо, типа, каких это худо. Понятно. Для чего типа там золотом золотов денег. Uh -huh, ясно. Так а как условия проживания вообще? Ну, нормальные? Если сварочка, uh -huh. то в 20 минутах езды. Uh -huh. а, вот, вот, вот, вот, 5 пять человек, скидывайтесь uh -huh. скидываетесь на бензин, и с каждого, типа, зарплаты, типа, машины берут, там, 30 злот. Uh -huh. Вот, и вы себе скидываетесь на газ, то есть машина на газу, и можете себе движать, там, до работы, а по, ну, а по обычным транспортом, обуви о вот себе там на возможности. Mm. Вот. То есть что касается транспорта и проживания, mm. а, условия ну, нормальные, ну, ну как Понятно. А интернет есть там вообще, ну в этом в хостеле самом? Есть возможность выхода в интернет? В хостеле есть интернет. Ну по крайней мере в том, в котором я живу есть интернет. В жильцах есть. есть интернет. Ну есть, есть. Вообще в хостелах как бы заведено то, что есть интернет. Ну понятно. Ясно, ну просто я занимаюсь видеоблогингом, как бы у меня хобби, и веду свой видеоблог, поэтому ]isa. мне нужен доступ, как бы, чтобы, был, да, вот, к интернету регулярно. Вот почему я интересуюсь uh -huh. насчет этого. Uh -huh. Uh -huh. Э -э, ясненько. Ну, в принципе, ну, есть, я, если, если прямо это настолько критично, я могу позвонить с хостом, уточнить, там, ну, если на сегодняшний день интернет, если Если нет. А, ну понятно. Ага. Так, а в каком городе вообще работа? Жить в Катовицах, а работать под Катовицами. Угу. На 20 минут езды от, э, от Хостов. Понятно. В общем, такое дело. Ну, я сам белорус, у меня карта поляка и виза по ней открыта до середины февраля следующего года. Вот, поэтому... Можно... Вот. Ты в курсе, что ты можешь работать э, как бы сам напрямую, без проблем, как бы, нет, как бы я, просто, я работаю, это агентство. Агентство, которое в основном э, предлагает работу э, людям, у которых там нету карты по, буту, uh -huh. по о, карты поляку, по, поляка, ну -ну -ну. И Делают им запрошенные, они наставники заброшенные визу вот, и приезжают сюда, типа, сначала на облае, потом они там делают либо воевутскую визу и так далее. В твоем же случае, если есть карта поляка. Угу. Почему бы тебе не устроиться как бы, напрямую? Э, так а как это сделать? Как выйти на работодателя напрямую? Вот в том-то и дело, что я ну, в Польше практически ну, не жил ну, еще, ну, я, в другой, ну. я сейчас в Италии нахожусь. вот. Все. Давай, вот. Давай да, потому что у меня карту, по... в да, польские корни есть, у меня сделал карту поляка. Ну, вот Сейчас пока в Италии, ну тут с работой туго, постоянной работы нет, поэтому думаю на Польшу попробую. Да. И, И, итальянский я знаю ну на базовом уровне, то есть объясниться в плане там куда как пройти, про что-то купить в магазине про это да. да. Да да да да. А, смотри, я не знаю, ну в принципе на будущее, я не знаю, поработаешь через агентство. Угу. Я для агентства, которое эту работу, 18 это Я в курсе, я немножко уже в курсе о средних зарплатах, поэтому и позвонил. Поэтому можешь себе свободно приехать, поработать через агентство. Подумаешь, на тебе кто-то будет зарабатывать 3-4 золотых, типа не сильная большая проблема с учетом в 18, а, ну все типа, будешь работать, подучишь поиск язык, будешь как бы, ну... Ну ясно. 18, то есть 18 злотых это без всяких вычетов, это вот то, что я буду чистыми в час получать, да? Я да. понял. Да. Так это что-то еще хотел сказать. А, какие документы вообще нужны? У меня, в общем, я имею четвертый разряд по электрогазосварке. Тебе никакие, тебе никакие, тебе никакие документы, потому что ты будешь пользоваться с картой поляка, ты пользуешься всеми теми преимуществами, которые, которыми пользуется поляк. Ага. Тебе единственное нужно иметь визу, рабочую. Так приезжаешь, там будет тестирование, да? А, да, ты приезжаешь, типа, а, тебе дают, ну, там, творить деталь, ну, типа, просто дают тебе типа, метал, кусок металла, типа, ну. И ты должен, типа, сделать шоу. Uh -huh. вот, потому что эти швы будут идти под ультразвук, uh -huh. То есть их будут проверять, я так понимаю, там, ультразвуком, да, чтобы типа было. Однородно, типа этого швайлика, там, mm -hmm. вот. Ну, и все, ну, хопец приехал, хлопец, у который 22 или 23 года, вот, в принципе, тоже переживал, типа, такой, говорит, а, блин, сейчас, типа, я говорю, успокойся, поди, скажи, дайте мне 10 минут, возьми себе звук эту сварку, возьми себе, попробуй предварительно, потом, берешь и делаешь, типа, ну <с <с ну понятно, ну хорошо, нормально, в общем это самое, а будет возможность в будущем там карту на карту побыту уже подать как-то через эту фирму или как там это все делается, не знаю. Ну, потому что я хочу сделать карту побыту и в перспективе хочу подать на польский паспорт, так как у меня польские корни, э, ну, насколько я знаю, по крайней мере, это все реально делается, короче, и достаточно... А карта побыту тебе дает возможность, что, просто здесь находиться? Ну, карта побыта это, это уже идет, в общем, э, типа вида на жительство. Мне не обязательно, мне не нужно будет не открывать никаких виз уже. Понимаешь? Раз в год мне нужно открывать визу по карте поляка, а с карты побыта... Так, так, так, так, точно. Они говорили, что если карта поляка, то тебе нужна виза. Если у тебя карта побыта, то тебе виза не нужна. Да, да, все, я могу вообще уже с Польши без выезда быть. Вот, в чем Софишка. все верно. Поэтому вот такое еще... Можно, почему не но они делают. Воевудское приглашение стоит 500 злотых, а карта... На карту, да, да, 600 или 700, вот. Ну, да, ну все, так. все, всего доброго, пока, пока. Сейчас э, позвоню еще насчет одной вакансии, ну и потом еще раз, наверное, наберу, потому что три вакансии для себя первоочередные выделил, вот по первой набрал, э, в принципе, ну что, какие впечатления. М -м -м -м, мое мнение, что, ну, <с> -м -м -м> пока не поедешь, не узнаешь, как оно там на самом деле. Но, тем не менее, стоит набрать еще по пару номеров. И сейчас я, собственно, это сделаю. Пошел кудочек. Да? Алло, здравствуйте. Я по поводу трудоустройства звоню. Да, дня. Вас. Здесь, в общем, на фейс... ну, в интернете я нашел на фейсбуке объявление. Сварщики требуются. Алло. Сейчас еще варите. Полуавтомат. Варите? Э -э ну нормально. Полуавтомат. Нормально. Ага. Четвертый разряд у меня по сварке. Два -э года, еще три месяца стаж. <связать> <связать> надо <говорот> mm -hmm. <говорот> понятно. А, сварщиком и сейчас нету, цей, газовых, э, Вод, чёрки, газ, Показ, бувала, не и Хорошо, спасибо, всего доброго. Хорошо, <говорот> mm -hmm. <говорот> <говорот> <говорот> Ну, в общем, как-то так. Разговор с украинкой произошел. Разговор не о чем, по сути. Идем дальше. Вот, звоню насчет следующей вакансии. Алло, здравствуйте. Я по поводу трудоустройства звоню. Тут объявление на фейсбуке. Я видел, что сварщики требуются в Польшу. Да, требуются. А, ясно. А... 155, 136, угу. а в каком городе? Подаще. Как? Подаще. А, понятно. Ну, здесь написано 14-16 злотых в час зарплата, официальное трудоустройство. Все так, да. Угу. Да. Так, а что там вообще варить? Какие детали как-то? На металлоконструкции сбор. Вот сертификат есть сварщика. Да, я сам белорус, у меня есть сертификат, ну, белорусские документы. Четвертый разряд. И да. трудовая книжка, в ней указано там, где я работал. Короче, два года и четыре месяца стаж. По сварке у меня. Ну смотрите, если у вот вас есть сертификат именно со стажем, то можно, ну, повеселее устроиться. И и повеселящие. И что там? Жилье бесплатное, старт там идет 16. Ну надо соответствующие документы, чтобы у вас были, подтверждающие именно то, что вы специалист. Понимаете? Ну так вот. Там. Ну там, там в любом случае, на другом месте надо проходить пробки. Тест, тест будет. Да. Здесь тест. Нет, здесь, ну как, тест. Ну, вас привели так сказать, за аппарат, за рабочее место, поставили, вы показали, что вы варите, это сказать, собрали одну конструкцию, ну, показали, что вы сварщики, вы дальше работаете, официально устройство устраивают и все остальное. Здесь надо именно приехать, но ну, на другое место пройти пробки. Там сертификат требуют изначально, туда надо достать документы, и они посмотрят документы, и тогда только дают отмашку на ваш приезд. Ну, старт идет 16, и дальше повышение по зарплате через испытательный срок. Повышение до какой суммы вообще? Ну, мне сказали 16-18, так же самое, где 14-16, то там идет 16-18. А, я понял. А условия проживания, где жить вообще как-то? Хостел, стандартный, кухня, общая, душ, ванна, этот, стиральная машина, в комнате по 2-4 человека. <соспит> а, ну, как доступ к интернету там... есть? Доступ к интернету ну, есть. Конечно, а. есть. Э, ну, в общем, белорусские документы пойдут же у ну, если предоставят. Да, да, ну только чтобы именно был сертификат вот, на второй вакансию. На эту не надо, на первую. Там сертификат. Я, в общем, на, я отучился на курсах сварщика четыре с половиной месяца. И мне дали, ну, сертификат, да, все, где указано, какой разряд. Этот, ну и как ждал экзамен там. Плюс. Так, хорошо, у вас виза да, у меня карта поляка и виза открыта аж до февраля следующего года. Виза ну, значит, если вас интересует, пересылайте мне документы свои, паспорт, визу и сертификат, и потом уже созвонимся, будем договаривать время в постель от дня вашего приезда. А, то есть вам нужно выслать, выслать фотографии или как документов, или сами и, документы? Да, ну, или скану, или фотографии в хорошем таком качестве, чтобы не читались. Ну, вам что в... нужно Хорошо. будет? Фотография, э, ну, моего, ну, чего именно? Именно сертификат о сварке. Визы, да? Визы и паспорта. Ага, хорошо. Трудовой книжки не надо, фотка ничего. Не надо, она ну. никого не. Ну. Я понял, добрый. Хорошо, тогда всего доброго с созвонимся. Всего доброго. Ну, ну, ну вот, второй. Со вторым человеком, которым я набрал. Вернее, встретим, встретим уже. Ну, вот такой получился разговор не знаю, мне хотелось бы или Варшава, или поближе к Данску что-то. Ну, видите, какие-то попадаются отдаленные пока города. Ну, во всяком случае, я про них никогда не слышал раньше. там. Быгда, шкотовица. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет. И в любом случае, я сейчас еще на один номер позвоню. В общем вы сами все слышали позвонил я по трем вакансиям ну еще там одну набирал уже как говорится не при вас там тоже девушка подняла сказала что нужны сварщики именно аргонщики я аргоном не варю поэтому эта вакансия для меня не подходит я подумал и решил что ну, все-таки попробую первую самую вакансию по которой я звонил там где обещают 18 вот их в час город Катовице, по-моему. Сейчас сделаю фотографии, от, отправлю их на Вайбер человеку фотографии моих документов. Вот они. Отправлю фотографию в визы, фотографию э, удостоверения сварщика, не знаю. В принципе, может быть тоже отправлю. Вот, это копия. Потом позвоню и уже уточним все нюансы по приезду. Думаю, что стартану туда уже на следующей неделе. И буду держать вас в курсе. Так что все те, кому интересно жизнь работа за границей, и все, что с этим связано, обязательно следите за моим творчеством. Я еду на заработки в Польшу и буду пошагово рассказывать и показывать вам все, что будет со мной происходить будь то удачи или неудачи, там я не знаю, потому что абсолютно без понятия, что меня ждет, могут и кинуть, и все, что угодно, потому что ищу работу вот через интернет, работа, которая в основном для жителей Украины. Ну, я житель Беларуси, еду по карте поляка, не знаю, говорят, что в этом есть преимущество, будем надеяться, что это так, правда не уверен, что оно очень большое, При том там будет тест на ультразвук под ультразвук я никогда не варил но попробуем как говорится подлежащий камень вода не секет Во. поэтому в принципе на сегодня у меня все опять же все кто заинтересован в тематике моего канала Обязательно подписывайтесь на мой канал. Здесь вы найдете кучу полезной, интересной для себя информации. Тут будет контент как развлекательного, так и познавательного характера. Также не забывайте делиться ссылками на мой канал с друзьями. И ставьте э, под этим видео лайки, либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. И э, не забывайте писать свои вопросы, если, конечно, такие таковые возникли. В комментариях под видео, я буду постепенно отвечать на них в своих следующих видео. Вот, кстати, ссылку на мой канал и на мое последнее видео вы можете видеть в верхних углах вашего экрана. Поэтому я закругляю. С вами был Антон Пилюк. До скорых встреч!